Добрый день, уважаемые садоводы. Сегодня я хочу поговорить о черенках и нескольких способах их укоренения. Черенки хризантемы. Изначально разберем то, что в каждой группе свои черенки. Если это взять вот серию мини компактных хризантем, у них высота до 25 сантиметров, и череночки все очень маленькие, хрупкие, тоненькие. Бейбики или ампеля, тоже очень маленькие череночки. Сейчас это довольно-таки длинные, из-за того, что весна, солнце, недостаток солнца, и они немножко вытянулись. Но летом, это сантиметров может быть 4-5 череночки, не больше. Крупноцветковые хризантемы. Учитывая, что эта группа высокорослая, черенки всегда более крупные и более высокие. Так же, как и кустовые. Это срезочная культура. Череночки крепкие. Мультифлора. Сама по себе группа имеет высоту около 50-60 см. Поэтому череночки очень компактные, очень маленькие. Последние черенки, которые я хочу показать, это новая группа для нас. Английская хризантема. В этом году она показала вот такие вот побеги, довольно-таки толстые, крупные черенки. Как бы там ни было, крупные это черенки или мелкие это черенки, все они укореняются. И к осени вырастает полноценно цветущее растение. Из такого маленького череночка будет шар. так первый способ укоренения черенка это торфяные стаканчики довольно таки сейчас распространенный способ высаживать рассаду вот такие вот стаканчики насыпаем торф песок перлит влажный уже у меня вот такой вот хороший рабочий инструмент я делаю им дырочку чтобы не ломать черенок черенки все-таки весной очень хрупкие Обмакаем корневин. Если вы другим укоренителем пользуетесь, ради бога, это ваш выбор. Вставляем дырочку, немножко придавливаем. Все, черенок стоит. Ставим тепличку, прыскаем. Преимущество, то что вы не травмируя корневую, сразу со стаканчиком высаживаете в грунт и он в дальнейшем развивается и растет в почве. Хочу рассказать вот о таком экономном способе. Многие хозяйки имеют из-под яиц вот такую штучку. И можно ее использовать также для укоренения. Для примера я взяла кусочек. Принцип работы тот же самый. Делаем дырочки и вставляем черенок. Торф слегка влажный. Окунаем корнемин, вставляем, прижимаем. Это способ есть люди, которые не хотят затраты какие-то на кассетницы, стаканчики или еще что-то. Когда есть дома вот такая вот штучка, почему бы нет? Еще один вариант это вот из-под конфет, из-под пирожных, из маленькие тортики. Есть упаковка, остается упаковка. Почему бы ее не использовать тоже для черенкования? Все черенки укореняются практически по одному то же принципу эти очень хрупкие это ампеля, поэтому по любому надо делать им дырочку для того чтобы поставить и конечно чтобы зафиксировать положение земли мы немножко поправляем и придавливаем не смотрите то что они такие маленькие как только они укоренятся они пойдут рост ну а к осени конечно будет результат уже бирочки ставим обязательно ставим бирочки подписан какие сорта еще один способ это укоренение в торфяные таблетки тоже очень удобный, в плане того что тоже не травмируется корневая зачеренковали Укоренили и высадили прямо в таблеточки. Что большая таблетка? Тут, тут есть выемка, но мы все равно ее расширяем. Потому что, чтобы черенок прям встал. сама по себе таблетка очень плотная. И можно легко поломать. Просто черенок вставляю туда. Также фиксируем. Я... Можно таблетки поставить в кассетницу. А можно поставить их в стаканчики. Большая таблетка, она не совсем проваливается в стаканчик, но она все равно зафиксирована и не падает. Можно чуть-чуть придавить, как бы чуть-чуть опустить ее. Маленькая таблетка, но это не совсем маленькая, средняя таблетка. Она полностью уходит в стаканчик и черенок как бы получается глубоко сидит. Вот, видите, тоже забыла расширить. Надо обязательно дырочку чуть-чуть расширить. Таблетки все-таки предназначены для посева семян изначально, поэтому вот так вот. И если ее ставить аккуратненько в стаканчик, то она полностью уйдет вниз. Самый экономный способ укоренения черенков – вот такие вот чеплашки. В плане того, что торфяные таблетки, кассетницы, стаканчики – они занимают много места. Если вы будете использовать мини-теплички, там тоже их много не поставишь. В данную тару можно поставить до 12 черенков. Когда они уже дадут корешочки небольшие, уже можно перевалить их на стаканчики и в дальнейшем доращивать. Первый есть, этап, когда черенки должны дать корешки, адаптироваться именно вот в вот таких вот чеплашках. Но опять-таки, это для тех, кто выращивает ну, немножко хризантема для себя. Штучек там по 5, по 6 но не массово. Все варианты, которые я сейчас показываю, это чисто любительские. Почему я выбрала такую тару, которая повыше. Есть чепашки, которые пониже, маленькие. Но, как правило, чтобы меньше пересыхали, я увожу почву смеси хорошо, прям больше половины. Влажная, не мокрая, и все то же самое по, по одному принципу: корневин, и фиксируем. В данной процедуре наверное, вот именно аккуратность, потому что черенки. В это время очень хрупкие и можно вставлять в землю, даже если она будет очень рыхлая и очень мягкая, все равно его можно поломать. Ну, просто будет обидно то, что в процессе черенкования вы потеряете посадочный материал. То, что они немножко подвяли, это не страшно. Я их почеренковала, готовилась к видео, и немножко как бы вот они подветрились. Еще один способ укоренения черенков хризантема это перлит. Перлит должен быть влажный. Также делаем проем, ставим черенок, поправляем. Бирочка. Все, ставим в тепличку. Сейчас они, я покажу вам, как я составлю все это в контейнер. В процессе, что из этого получится, как они укоренятся, в какой форме, какие черенки будут. У меня всем известный контейнер из фикс прайса, да, всем знакомо. В ютубе очень много видео по этому поводу. Если вы считаете, что такого контейнера для вас много, можно использовать вот такие вот одноразовая посуда. Контейнера просто высокие, чтобы можно было поставить. Также можно свободно поставить таблетки без стаканчиков или торфяные стаканчики. Если вы думаете, что вот это придавливает, то, то нет. Это всем достаточно места. Они довольно-таки спокойно стоят. Пропрыскивайте еще раз. Желательно, ну, я бы так посоветовала, все-таки обработать фунгицитом от корневой гнили. И закрываете. На недельку оно стоит закрытое. Там создается микроклимат, который благоприятно воздействует на образование корней. Вот такой контейнер у меня получился. Конечно, я вам покажу, что будет от, из этого выйдет через неделю, две недели. Посмотрим, кто как коренится, какие корешки, при каком способе лучше будут развиваться. Я не говорю, что вы должны черенковать только так и никак не иначе. Я просто показала несколько способов, как можно черенковать. Но у каждого садовода... Может быть, где-то схоже, конечно, но все-таки свои секреты и свои навыки в черенковании. Все, всем успехов!